Крань. Ни хрена не твои лыжи, дядя Коля. Нет? Давай перекладывай их скорее. Мы двигаемся в сторону прищечки. Потому что там есть снег, наверное. Точнее, он и здесь был, но он здесь расставил дождем. Там есть надежда, что он не расставил. Почему? кайтеры ради след свежего снежка готовы проехать хихеровутух километров, чтобы немножко кататься хотя бы по-человечески ладно в путь дядь Коль собирается дольше всех пока все переложить а там кто-нибудь катается уже наверное пока мы тут собираемся Катось, значит и мы будем катось. Вот это казалось бы пошла, ребята, просто шикарно! Мы решили с дядей Колей отправиться в путешествие по плещей озеру. Погодка что-то наладилась совсем. Покрытие вдали от людей очень хорошее. И мы решили поехать вдоль чтобы посмотреть, какие тут вообще берега и что есть интересного. Пошел бухляк!